Здравия, друзья! На связи опять с вами Залевский, Денис и Мошкин Владимир. И мы сейчас э, вам, покажем вам операцию P2P сделку. Ну вот, э, я захотел купить еще призмы докупить. А Денис в это время ну, захотел на фиатные деньги поменять, чтобы ему там использовать их э, в магазин, на бензин, там, ну и на свои личные нужды и мы сейчас эту операцию проведем для этого тот человек который продает призмы то есть хочет их обменять на фиатные деньги он создает новый ордер Нажимаю создать и В описании указывайте, какими каким ну на какие реквизиты вы хотите получить, то есть карта Сбербанка номер такой-то. Ну, в описании еще курс нужно написать. По курсу 60 рублей. Один призм равен 60 рублей. М? один призм один долг да и продам 230 призм а ну оно там высветится само внизу же сумму Кажется да. ну, вот это в принципе это мы пишем для себя ну как бы один участник пишет для другого участника ну конечно чтобы буду... было понимание я посмотрю этот ордер на бирже и если ну, меня устраивает как бы по сбербанку я просто вступаю в сделку для этой цели Здесь sell продать. Так, я sell. Безнал. И пишется сумма сделки. только 230 или 230? Ну, сколько там? 230 умножить на 60 равно 13800. Не, ну как раз я переведу, потому что 1% еще с Берса живет. 13 сейчас переведу. 13. 900. 233 отказывает. Так, соглашаемся с правилами магазина. Правил, что я позвонком читал. И нажимаем создать. После того, как я, я создал, моя, мой ордер на продажу появился э, во всех ордерах на продажу, которые доступны всем участникам. Э, зарегистрированных uh -huh. пользователей. Я захожу в личный так, кабинет, э, выбираю «Sell» нажимаю «Найти». Вижу этот ордер 233. Нажимаю детали сделки, смотрю детали сделки, что продается 203 монеты, э -э, резервирую сделку, меняется статус новый, а, зарезервирован. Все, э -э, сейчас я беру, делаю, э -э, получается оплату. Вижу вверху э, карта Сбербанка 4842, на нее перевожу. Э, получается... Я сначала... а? а? Призм сначала же я был, должен перевести. А, ну да, да, да. Я что-то это спешу. Но сначала он... да, сначала дожидаемся, пока призм человек переведет на обменник. Для этого вот нажимаю, я тоже также захожу в детали сделки. Нажимаю автоматическая сделка. Ой, уверен. Надо автоматически. Мне надо было, было обновить страницу. Mm -hmm. Так как ты зарезервировал, получается, mm -hmm. его статус «Зарезервируй», Все. Все. Теперь я нажимаю принять. То есть я могу отказаться от а сделки, я могу принять. Нажимаю принять. Подтвердите согласие. Окей. Угу. Я обновляю, вижу, что сделка принята. И жду, когда участник вижу тут. Внимание, в данный момент мы ожидаем поступления призм от вашего клиента на транзитный счет толка призм не переводите деньги за призм пока статус сделки не станет желтого цвета я оплатил все я жду теперь пока человек переведет деньги на э, обменник то есть обменник в данной сделке выступает гарантом того что вас не обманет человек которого вы покупаете призм по P2P сделки все, у Дениса появились реквизиты э, обменника транзитного счета, и он на него переводит. Да, еще обратите внимание, что переводить надо с учетом копеечек, которые вам выставляют. У вот, получилось двести а Я сейчас сканировал арко. вставила суммы процента комиссия по pt2p сделке то есть ни в одном банке нигде вы такую комиссию не получите после того как я перевел неты я нажимаю я оплату я пишу, соглашаюсь, вы подтверждаете, что совершили платеж, вы указываете отбел адрес кошелька и получаете в случае вашей ошибки. То... <связано> <связано> а подскажи, Денис, когда ты по QR-коду э, смартфоном сканируешь, там э, комментарий автоматом уже введен? Да. Там все полипка заполнены. О, а, ну вообще круто. В одно касание получается. Да, ничего. <связано> все он принят да и каждые 10 минут мы проверяем предлагают подождать так а где это написано что-то я не вижу ну это когда вот нажимаешь я платил нажимать я платил а угу. и, и выскакивает искать то, что находится в обработке, говорить запрос, то mm -hmm. обратите внимание, да, всегда обращайте внимание, то никогда не переводите деньги там в ярный или товар за призом, пока вам не поступит, то есть не будет статус сделки Яблочко, то есть как только мне вот эти призы, которые я перевел 2 окажутся на счете. Чтобы статус сделки стоять я только тогда можно спокойно отправить угу. все можно ждать э, 10 минут так э, чтобы их там пока ждать я опять же создаю новый ордер но для того чтобы взять, нажать на я соглашаюсь с правилами этого магазина и зачитать правила участника. Правила. Правила работы обменного пункта системы PRISM 247. Обменный пункт работает для автоматического обмена криптовалюты Призм на доллары США. Система автоматического обмена работает только с адресами кошельков Призм, зарегистрированных в системе обменного пункта. То есть... А если вы зарегистрированы на другом обменнике, то сделки здесь, в этом обменнике, не будут у вас проходить. То есть, именно нужно зарегистрировать личный кабинет на этом обменнике и привязать свой кошелек к личному кабинету. <coughs> После регистрации в обменном пункте системы вы не можете менять адрес кошелька призм. То есть, обращаю ваше внимание, что когда вы заполняете свой профиль, Вводите адрес кошелька призм Если вы его не ввели и нажали сохранить То вы уже больше никогда не сможете это поле изменить Поэтому не надо нажимать сохранить в реквизитах Пока вы не ввели все кошельки То есть LK, ой, кошелек призм и кошелек никс money Только тогда нажимаете сохранить и все всегда перепроверяйте, что верно заполнили, что все цифры, все буковки введены, все скопировали, ничего лишнего не указали, чтобы пробелов лишних не было. Четвертое. Автоматическая покупка возможна только активированным кошелькам Призм, полностью не заполнивших свой профиль в системе автоматического обмена. То есть профиль заполняется полностью. Номер телефона пишется через семерку. Плюс не нужно писать, потому что он уже в кабинете отражен. И ваш кошелек должен быть активирован. Активация кошелька производится переводом на ваш кошелек ну, любого количества монет. Тем человеком, который вас пригласил в призм. Пятое. За правильность заполнения данных в системе автоматического обмена. Полную ответственность несет обладатель кошелька призм. То есть от вашей ответственности, от вашего внимания зависит правильность заполнения вашего личного кабинета, вашего профиля. То есть, и это в ну, ваших интересов. А, вот хотел еще Денис про почту да, спросить. В прошлый раз мы не записывали, что все сделки, этапы сделки, они отображаются на электронную почту. Приходит письмо. Ну, по крайней мере, у меня так вот. У тебя тоже, да? Да, я вот только что зашел. Угу. Вот. Mm -hmm. вот. Ну, я сейчас свою зайду. Вот, видим. ЛК призм. Видим, изменился статус одной из ваших сделок. Проверьте сделку номер 22450. Принято. Потом сделка зарезервирована. Все, теперь ждем, когда оплатится, будет оплачено. То есть, все везде дублицируется информация. Ну, никак вы не пропустите ничего лишнего. Так, седьмое. Автоматическая покупка криптовалюты Призм в системе автоматического обмена возможно только активированными кошельками Призм, имеющие на балансе одну входящую транзакцию, равную от 0.0.1 Призм. Система автоматического обмена гарантирует обратный выкуп монет, приобретенных только в автоматическом режиме, стационарно хранящихся на кошельке покупателя, а также монеты, полученные посредством парамайнинга и партнерской программы, только при условии положительного сальда учета автоматических сделок по фиксированному курсу, указанному на главной странице конкретного обменного пункта системы на день совершения сделки. Ну, расшифровываю, да, э, вот это длинное предложение. Система автоматического обмена гарантирует обратный выкуп монет. То есть, если ваши сделки все проходили на этом обменнике, то этот обменник у вас гарантированно выкупает монеты. Если вы монеты покупали где-то на стороне, на биржах, на других обменниках, то именно этот обменник не гарантирует выкуп монет у вас. Вот этих, которых вы купили на сторонних ресурсах. Это сделано во избежание реферальных схем и всяких мошеннических схем. Поэтому я, вот Денис и другие участники пользуются одним обменником. ЛК призм 247, но зато гарантированно все сделки проходят без всякого геморроя. Дальше. Приобретенных только в автоматическом режиме стационарно хранящихся на кошельке покупателя. Ну это вот я сказал. А также с момента получения посредством парамайнинга и партнерской программы. То есть есть еще партнерская программа 7 уровней. На все распределяется 18% партнерских вознаграждений до седьмой глубины. На, э, тоже распространяется Вывод э, этих денег То есть парамайнинг и партнерский Тоже выводятся на этом обмене Теперь Только при условии положительного сальда Учета автоматических сделок э, Что значит Положительное сальдо э, Ну вот э, я захожу в свою дату И вижу что у меня 3141 монета 15 центов вот это мое сальдо и у меня видно что продано в призм store то есть я могу продать 3141 монету. то есть если я где-то на стороне докуплю куплю до 5000 монет то то я не смогу продать 5000, а продать могу только 3141 монету. Те, которые прошли через автоматическую сделку на э, обменнике. Ну, во избежание всяких мошеннических схем, рифоводов и так далее. Именно для этой безопасности сделано, чтобы люди э, с корыстными целями не порушили э, стабильность системы. Ну, это интерес, в интересах каждого из нас. Так, дальше, система автоматического обмена гарантирует обратный выкуп монет а также монеты, полученные посредством парамайнинга с минимальным сроком хранения 30 дней. То есть здесь 30 дней это касается только парамайнинга. То есть, те деньги, которые на они должны отрицать отлежать 30 дней, опять же, для чисто безопасности для того чтобы не было разграбления системы то есть люди там на рифоводели завели под самого нижнего человека там под седьмой уровень большую сумму со всех шести кошельков сняли быстренько реферальные опять завели на нижний уровень плюс здесь коэффициенты парамайнинга огромные то есть чтобы вот этого алчного отношения жадного отношения не было к системе то есть введены вот эти правила но они введены на начальном этапе потом соответственно в ближайшие там несколько месяцев возможно эти правила вообще снимутся потому что но ну, система уже перешла на другой уровень при котором ее просто невозможно там никак обмануть система автоматического обмена lk prism гарантирует обратный выкуп монет в течение 48 часов при условии соблюдения пунктов правил, ну, всех пунктов правил. Ну, что значит в течение 48 часов? Ну, то есть, когда вы ордер на продажу монет делаете, вот Денис сделал, да, ордер на продажу монеты. это займет у нас там 15-20 минут, когда есть сразу покупатель. <сёк> Если покупателя нет, то э, этот, э, эти монеты у вас выкупит сам обменник. Но так как в обменнике много транзакций происходит, то на это уйдет некоторое, ну, подольше время. Ну, бывает в среднем 3-4-5 часов, и вы получаете фиатные деньги себе на карту. 48 часов это просто максимально. Выставили, чтобы люди, ну, если где-то какие-то форс-мажоры форс там... 10 часов, чтобы люди не волновались и не писали там э, оскорбления. 11. В системе автоматического обмена запрещается регистрировать на одного пользователя больше одного адреса кошелька призм. То есть э, вы можете иметь только один э, личный кабинет призм на обменнике LK-247. То есть кошельков у вас может быть хоть сколько угодное количество, а личный кабинет на обменнике только один. Иначе, если будут заподозрены ваши там какие-то схемы реферальные, то ваш кабинет заблокирует. В период проведения промоакции при выявлении мошеннических действий с целью получения сверхприбыли система автоматического обмена вставляет за собой право блокировать пользователю доступ к аккаунту. Ну вот это все мероприятие, оно проводится с 4 декабря по 17 февраля. Я могу сказать вам конкретно, что скорее всего после 17 февраля будет отменена партнерская программа. Потому что она в принципе не нужна уже на сегодняшний день. Так как она всего лишь была сделана для мотивировки новых участников, для их приглашения. Сейчас динамика такая быстрая, что монеты которые на обменнике напарамайниваются их просто не хватает для того чтобы ну просто недостаток монет потому что продается на обменнике только те монеты которые напарамайнились на счете обменником. так же самое я вот вы будете продавать монеты те которые напарамайнились потому что зачем убивать курицу несущую золотые яйца то есть ну Положил 1000 монет там, ну и вот меньше, э, баланс меньше 1000 я не собираюсь как бы расчехлять. Дальше что нужно понимать. Начисление производится только с ордеров на покупку не менее 100 призм. То есть э, для того, чтобы получать партнерское вознаграждение до 7 уровня, вам нужно приобрести, э, закинуть на свой кошелек минимум 100 призм. Дальше. И также партнерские вознаграждения начисляются только на покупки именно монет, на те сделки, которые от 100 призм и выше. То есть если люди под вами сделают небольшие покупки, то там партнерские вознаграждения не начисляются. То есть до 100 призм не начисляются. И важно еще что понимать, вознаграждение партнерское выплачивается через 7 дней, тоже с целью безопасности реферальных схем. То есть, допустим, если сегодня Денис приобретет монеты, то реферальное вознаграждение партнерское я получу ровно через 7 суток от его сделки. Также хочу всем сообщить, что будет проводиться бал Мистерия, призм. 17-18 февраля в Москве на котором я приглашаю присутствовать всех поучаствовать на этом мероприятии будет много интересного всяких подарков общения знакомства и так далее и тому подобное тоже здесь все условия прочитаете чтобы мне хотелось еще о чем поговорить э, с вами э, я постоянно изучаю много информации о том, куда шагает криптовалюта Призм, что в нее внедрено, в исходный код заложено. Сегодня я узнал о том, что в исходный код также заложена IP-телефония. Я полагаю, что в 2018 году у каждого из нас будет возможность так как вот мы сейчас общаемся в скайпе, общаться по э, зашифрованному каналу связи, то есть будет своя связь, э, которая очень просто то есть, э, будет происходить. Э, есть записная книжка уже встроенная в блокчейн, э, вам достаточно будет друг с другом, вот нам допустим мы познакомились сегодня например с Денисом и мы друг с другом обменялись QR-кодами наших кошельков и автоматически если я там подписал да, фамилию, имя и откуда человек, то есть это будет у меня отображено в личном кабинете и звонить мне так же самое я выбрал из справочника нажал звонок и звоню <coughs> будет определенная там абонентская плата думаю она однозначно будет ниже чем Любой другой сотовый оператор И особенно будет интересна данная связь Это между международными разговорами Потому что на сегодняшний день нет ни одного оператора связи Который предоставляет дешевую связь между странами Даже между регионами ну, Не ну, единицы операторов, которые предоставляют там какие-то приятные условия а, а когда в другую страну, ну, там точно рублей 30, наверное, минута звонка. Ну от 10 рублей минута точно. Но ну, это дико. В 21 веке при сегодняшних технологиях 10 рублей минута за звонок брать, это просто беспредел. Так, что, я тоже попробую обновиться. Ну, сначала сделки показывает 25 минут. У меня прошло. Так, здесь у нас все желтеньким загорелось. Все. Денис нажал, что оплатил. А, у Дениса обновилось все. Деньги у него списались на счет обменника. Ну, они списались тогда, когда он их отправил. Теперь я Денису отправляю фиатные деньги на его карту И как только он их получает Кстати, хочу отметить, ребята, что здесь можно Вот мы сейчас записываем видео, мы друг друга знаем да, Мы вышли на Skype и в реальном времени совершили P2P-сделку Когда вы эту сделку совершаете с незнакомым вам человеком Вы можете в переписке прикреплять файлы вы можете в переписке указывать свой номер телефона, скайп, электронную почту для того, чтобы быстрее сконнектиться с человеком. И мне что еще нравится, то что э, вот это вот, когда с, с чужими людьми происходят сделки, да, что узнаешь новых людей из других регионов. То есть, ну это как социальная такая сеть получается знакомств да, приятных знакомств с осознанными людьми, которые понимают, что такое как бы ну, своя народная платежная система. Да, еще кстати, кто не знает, я вчера в Telegram нашел два канала, то есть один канал и одну группу. Значит, базар за призом, то есть за призом можно купить там резину. Нужно купить телефон, да, маркетафон, наушники, документы продаются на недвижимость, на землю, квартиры продаются за призом. То есть, вообще, в принципе, люди уже открыли давно значит, свой базар, и за призом продается, в принципе, все, что может продаваться, либо покупаться. Все, я деньги перевел Денису. Бывает. Он нажимает завершить сделку. А, об, обратим внимание на кнопку открыть спор. То есть, если по каким-то причинам одна из сторон не выполнила свои обязательства, здесь уже встроена как бы судебная система. Спор а, выступает там администратор обменника судьей. В данном случае. И он смотрит, с какая сторона нарушила сделку, чтобы в ту или иную пользу стороны ну, вернуть монеты, либо завершить сделку. Арбитражный суд, получается. Да. Все, видим, Все Сделка завершена. Я тоже обновляю. Да, все завершено. Вижу, что у Дениса произошло списание, а у меня зачисление в личном кабинете пополнения 3374.15. Благодарю за сделку, тем самым мы сэкономили комиссию. Вот если бы я, ну объясняю, да, если бы я покупал призмы, Через автоматическую сделку через Nixmoney обменник, то мне бы пришлось потерять на конвертации, потом на комиссии обменника самого Nixmoney. И потом бы мне еще пришлось поменять доллары на призмы, где бы я тоже там еще немного потерял на обмене призмы на доллары. И поэтому там выходит порядка 5%. Ну, а здесь а, плюс 1% там еще банковский перевод э, со Сбера на Сбер того 6 было процентов. А здесь вы видите, то есть 0, 0, ой, там 0,25%. Э, получилась комиссия 58 центов за 233 доллара, и комиссия э, в призме она максимальная достигает 10 долларов. То есть большие э, транши там по несколько миллионов э, удобнее переводить в призм, потому что комиссия будет маленькая. И когда вы на счете держите миллионы, да, то у вас э, в личном кабинете очень быстро двигается счетчик. То есть ну просто пока вы совершаете сделку, подыскиваете там вот пишете ордер этот там и так далее, у вас уже парамайнинг набегает просто бешеный. То есть и в принципе даже вот эта комиссия она ну прям вообще ну никак не играет никакой роли. То есть она парамайнингом, э, за, за как как выразиться то. Перекрывается парамайнингом комиссия, которую мы платим. Ну все, благодарим всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным. До новых встреч!